Почему я считаю, что наблюдение на выборах – это очень важно? Ну, во-первых, для того, чтобы предотвратить нарушения, потому что как часто грешат нынешняя власти и избирательные участки, и вообще все выборы, очень много нарушений, и нам нужно это предотвращать, иначе просто никто больше не сможет. Выборы являются важнейшим инструментом с гражданского общества, и наблюдение на выборах является важнейшим инструментом контроля гражданского общества за выборами. Ведь нам всем говорят о том, что выборы – это гражданский долг, но выборы – это не просто опустить бюллетень в урну, это проконтролировать то, чтобы бюллетень, опущенный в урну, попал к тому кандидату, за который, собственно, этот бюллетень был подан. Поэтому очень важно, на мой взгляд, наблюдать за выборами, даже если они превращаются в фарс. И обязательно на этих выборах не голосуйте, потому что здесь у вас нету своего кандидата. Первое, что я хочу сказать, это не выборы. Это легитимизация, перезначение диктатора. Второе. В этих выборах, конечно же, участвовать нельзя, но обязательно нужно быть наблюдателем. Почему? Наша задача – показать, насколько реально народ не поддерживает диктатора. Именно поэтому я призываю всех. Первое. Не ходить на эту процедуру. Второе. Обязательно записываться в наблюдателя. На этих выборах мы уверены, что... Как обычно, будет огромное количество нарушений а, на наших избирательных участках, и только мы, как народ, а, можем помочь с тем, чтобы данных нарушений у нас не было. Друзья, записывайтесь на наблюдателя это очень важно, так как нельзя быть безучастным, наблюдая за тем, как моя страна превращается в ГУЛАГ.